Всем привет, мы играем в стоп-питутап. В эту игру играем а в первую часть, а вторую. Давайте же начнем. Вот, вот, Начинаем. Короче, все без балловни. Просто начинаем играть игру по пиптую. Пропускаем эту конец плохую птьху уже все, Как говорится, интерес уже пропал. У меня виду снимать. Ну, чё-то всегда мне стало скучно записывать ролики. Интересно, начал пропадать. ФПС-ико, мало-то. Там, это значит, нужно... Вот, Л90. Не. Не пусть будет басик. Ну, блин, давай. О, нормас. Так, что у нас? А что у нас тут за паровозик? Так, красно-желто-розово-зеленое или или или зеленое зелено розово желто красное Проверим. Зеленое-розово-желто-красное. Зеленое-розово-желто-красное. Ага. Идем. Пока, послушайте, послушайте, ну, ну, посмотрите эту часть, hope... Я пока, поставлю, жалко. Жалко. ну, басик поставлю, жаукай. Жаукай. Ну, сукай, Получше, ну, пиксели. Если я поставлю укай, но ну, а здесь я поставлю по басику. Ой, жопу. Вот тут я убавлю, ой, нет, вот тут я прибавлю, и все. Пойдет? Господи. По 30, о, нет, так не пойдет полу басик убираем все по максимально мало здесь я поставлю либо басик ну, так пойдет иногда подлагивать но поверь. О, спасибо за руку. Ой, сколько пытался за снять про это, никак не получалось. Вот он, эта мразь. что за нами гнаться будет подключаем Ту -ту -ту -ту -ту. а слушай, я сейчас забыл я забыл все я не помню что нам а ну да вроде нам надо седайки и еще ну, вошня рука была <Crucoughs> ой, ой, я уже все не хочу в это играть я только начал уже обосрался хотя я об этом знал мы сегодня не будем смотреть кассеты Просто. я не хочу их взял раз, два, три, четыре. А, у меня все уже. Ну, это значит и хорошо. Спасибо за две руки. Хоп-хоп-хоп-хоп. Так, я уже не помню, как подключать здесь. Вроде вот так. Потом вот так. Как-то потом пройти вот Нет, не сюда. Вот так. Потом... Макс? Что такое? Я не понимаю Живая только! Давай-давай-давай! Тут что-то с впс Что-то с впс в этой локации. Что с моим родным стулом? Скажите, пожалуйста, почему он под 50? Тоже уже под сотку? У меня у меня под сотку. Так, правильно, ну подключил. Что... Так, потом как, вот так делать. Она. Нет, не надо ее по ради подключать. То есть, вот, ой, вот так. Ага, вот так. Потом вот так. Ой, нет. Вот, нет, вот так. И вот Ты ее откинул просто? А, ко мне-то зачем? Так, туда-сюда. Туда. Там, туда, али сюда. Туда. Туда. туда. То, она лазит вперед. дырку Так, сюда вроде. Оп. Ой, ой, ой. ой открывайся. А, ага, ага. Полетел, называется. Ой, какая фабрика-то большая. Это вообще безопасно. у меня должна даже без переходки сразу начаться вторая. Не знаю, я как-то файл совместил. Здорово, здраво. Смотрите, появилась кнопочка лодинг. Эээ, а че у, у меня с графика на максимуме? И поменялась интерфейс. Дождикам, если нам поставить не на буст, она а на хик. Если на хик поставить, то тоже нормас. Главное не могла именно где-то поппи говорить. Я помню, карта не прогрузилась. А, меня Здорово. Пошла в жопу. Я думал, ты нас убить хотела. Ты нам наоборот помогаешь. Где-то в чем-то подвох. Подвох в том, что ты серийный убийца. Надо как-то правильно ее ставить вот так. Оп. Ну, вставляйся. Давай, о. Вс ⁇ Мах ты скотина! You, Мне тебя сейчас слезли, ты клинул. Вс ⁇ вот. Давай, я хочу домой. Тебя сейчас к, к тебе залезу, столочка. Ты куда пошла? А меня? А меня? А меня как? Ой, блин А вот ты? А в общем мне дали. Ура, фух! Это он меня хотел убить. Да, Поппи хотел меня закрыть и здесь пытать. Ты еще ускакиваешь! Я тебя или, или, или как он преводится. Вот, Фух, я допрыгну. Мне не нравится, как она песенку свою поет. Привет, Попи, что тут такое? <связывая> Мамаша, какаша ее украла. Mm. Ч-то чинить. Далее хоть Game Station. Я хочу попробовать, чтобы она украла меня целых дверь, авто скотина. Падла, падла. Падла. Ты падла. Нет, вот с такими настройками не. Прям чудо я посмотрел. На интеллесный гладь. Вот That's с этими интеллестной. Только с 30. Теперь So Head still... убрать вот эти галочки, Что будет Ради ничего не поменялось теперь ставим синюю руку должна открыться дверь анда так это гэмпэйшн дам кого мы тут не видим не знаю ни на кого Но тут темнота сейчас что у нас будет Москваги или статус или муги мемы? Я не знаю. Пока сейчас голова у нас игра-то будет. Кстати, давай Привет, welcome to ю <гл> мемори, а где-то в мюзикл мемори то есть а это цвета, цвета. лампочки загорелись Фу, прозрачные прозрачная я пойду это а! можно как то пропустить что ли как то а нет нельзя пропустить здесь это закрыто Когда в первый раз скачала, ну да, так и говорила, но мне меня багная какая-то была. Да я скачал. Что с тобой? Отлагу давай! Давай! В чем я шарики? Шарики зависли в воздухе. Во! красочек, краски-то и нету. А я не знаю, это, это... Это фабрика рабочая или заброшенная, я не понимаю. А будет МИК-амери. Да, вот здесь вот можно как-то попустить. Оп, ну, только как сюда запрыгнуть у вот Тахоп, что ли? Оп, оп, оп. Что-то сюда еще надо, что ли, поставить? О, ведерко. Давай, ведерко. Сюда ведерка. Давай, ведерка, ведерка. Стой так прям. Хорошо. Шансы прям есть. Шансы есть. Шансы. Шансы. Шансов мало, но шансы есть. Прям-прям сюда! оп опочка, нифига себе! Оп. О, нет! НЕТ! НЕТ! Дивильный ящик! Добаловался, блин! Добаловался, воутгейм! Хоть бы не сначала, хоть бы не сначала! Еруку заново делать! Сейчас и машариками все нормаз. Забрал статую. Я не буду баловаться. Вот так заново придется сделать? Эй. А, вот он привез. Сейчас будет игрушка. Плей Welcome нас advanced memory Нас на Всем is Всем to stimulate several segments of the brain, allowing us to see how quickly and <связь> Бонзо, the brain A sequence of colors will be shown, and you must recreate the exact sequence using the buttons around you. Бонзо will slowly lower towards the up. <связь> Я да бля, я не могу я да, почему А у меня не убьет, пипец. Получилось? Фух. Сейчас мамаша какаша будет, только где она будет. Её, как, она что, через колонки нам говорит? Только я нигде не видел колонки. А, вот ты где говоришь. Я все думал, что... А! Нет, нет, нет, нет, нет! Ты что его спускаешь? Я думал, я ж, меня сейчас убьет. И yeah а oh, green. Green, red. Green, красный, красный, красный, Red, красный, красный, Red, красный, красный, Red, Red, красный, green, Red, Red, Green, Red, Red, Red, Blue. Prince slow. потому что я что-то неправильно да. сделано. Мучает неправильно сделал. Что? Ну, а, то есть вот сюда... <плодисплика> Куда она за текстуру улетела? Мы делаем Мама решила дать тебе Of the code for the train. Look. Так, первая бумажка oh, пароля, нам таких три нет. Она снималась. -то. Давайте послушаем крики мамки. Как она на бон заряд. до какого-то момента. Тиху, тиху. Вот тут где-то, он там где-то должно он там будет вот здесь? Не вот тут, вон там, он там. Вот они. Она забьет бьет то что у нас не убил Фу, ты видите, карта не грузится надо поставить на паут ага, все, прогрузилось. Надеюсь. А, то есть он поставил здесь эту ворота, чтобы понятно. То есть он убрал эту штуку, чтобы можно с помощью мячика. Что-то не будем подбирать. Да, вот эта штука поднялась. Так, короче, поднимаем. То есть поднимаемся вот так. Сюда вот так. Так, и потом вот так. Ой! Татую, заметил. Просто типа. Просто там за вот это моя моя самая нелюбимая игра. Я ее так ненавижу. Стана сложная. А я пройти не могу, потому что у меня реакция плохая. А? Welcome. To Wacka Wuggy. This advanced test is designed to assess the extent of your reactionary abilities. A dual palm grab pack will be provided to you for this test. Around you are 18 sizable holes. An adorable huggy wuggy toy could appear out of any one of these holes. One comes <coughs> out, так, я прикотаюсь. Так, все тренируемся. Хоп, там хоп, потом еще хоп, хоп, потом хоп, хоп, потом хоп, хоп, хоп, хоп, хоп, хоп, хоп, так хоп, так так, потом хоп, хоп, хоп, хоп, хоп, хоп, хоп, хоп, хоп, хоп, сзади хоп, сюда, сюда, сюда, сюда, сюда, сюда, сюда, сюда, сюда, Включай свет-то. О, сеттинг. О, вот яркость. Вот так с этой яркостью нормас. Так, где эта маразота? Вот она. На. Я вас маразота же своими ручками. Отслепаю до такой степени, что вам так не поздоровится никак, как, как вы, вы и мечтали. Я сосредоточен, и ни один Хагилаги мне бошку не свернет. На, сволочь. Где вы? Вот она! Вот ты! Вот на Куда мы лезем? Куда куда мы куда мы у вас так много-то? Вас солить. Вас что? Фух. Ой, он приел а ты падала пароль скотабаза и он знаете ни один даже я ни один раз ты зарычал. Там где дырки наверху Так. Давай, давай, хоп, опа, хорошо, залетели. Вот слышно прямо эти хагилаги. Ну, чем можно вот тут закончить уже еще уже сколько долго мы уже играем Прям здесь уже можно закончить всем спасибо за просмотр ну, если я выложу вторую часть чтобы видео не было очень длинным всем спасибо за просмотр всем пока пока